Всем привет, давайте вкратце взглянем на биткоин, что здесь происходит. У нас около месяца уже идет изнурительная флета, трепают всем нервы, заставляет поверить то, что крипте хана, что она будет падать ниже и ниже. Люди все более и более расстраиваются и в этом флете очень много людей теряет Деньги. Также расскажу, как в э, предыдущих таких флайтах. Я тоже очень много терял денег. И как не стоит делать. Ну и сделаем прогноз по биткоину, куда же он может все же таки прийти в ближайшее время. Да, и ребят, не забывайте сразу подписывайтесь на телеграм-канал. Информации, как вы понимаете, я здесь даю больше. Поэтому welcome, буду рад видеть каждого. Итак, смотрим на график, какая у нас картина. Еще 25 мая, да, я... Рисовал вот такую штуку, галочку и топил за рост. Либо через перелой, либо через ложный выход. Ложный выход мы получили, в принципе, не очень большой, до 28 тысяч. И все же таки, все же таки мы вышли с этого как бы флета, но это был ложный выход, даже не дошли... Вот здесь, чтобы сбить все стопы шартистов. Я планировал, что хотя бы вот сюда, с спекуляции, спекуляций, если вылетим, то хотя бы к 33, но даже туда не дошли. Вернулись опять в этот флет, э, так сказать. И сегодня опять пытаемся из него выйти. Что мне нравится на сегодняшний момент, что происходит? Ну, как минимум то, что очень много людей потеряли, так сказать, и интерес, да, и всем это надоело, этот флет, очень много в этом флате людей денег теряет, поэтому это тоже огромный как бы плюс в пользу роста. Потом индекс страха, он, в принципе, на минимальных пределах, 13 вы видите. Большинство компаний, фондов, там, типа BlackRock, Morgan, Goldman пишут, что дно акции ну, еще рано об этом даже говорить, то есть все это будет падать и падать. В принципе, это тоже как бы слушай их и делай наоборот. Ну и потом, если мы взглянем, самое главное, да, это на недельный график, то мы здесь увидим, что у нас было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 недель беспрерывного падения без какого-либо намека на отскок. То есть даже для биткоина, такого спекулятивного актива, это ну, реально очень много. Поэтому какую-то недельку, вторую, я думаю, все-таки ну какой-то рост мы должны увидеть, то есть даже обычную коррекцию от падения. Ну и плюс, конечно же, десятая неделя да, закрылась вот такой свечой, она там называется «утренняя звезда», по-моему. Чаще всего она сигнализирует о каком-то развороте рынка, ну в принципе на крипторынке я сильно на вот эти все истории не ведусь. Но все же это нужно принимать как бы во внимание и как минимум предпринимать какие-то попытки с понятными уже стопами, да. Набирать позицию, если до этого вы не набирали Либо там, делать какие-то покупки в надежде, что какой-то ближайший рост у нас будет Что мне не нравится? Ну, естественно, тяжелейшая геополитическая ситуация во всем мире Из-за войны очень-очень серьезно все страдают И, как мы видим, к концу и краю этому не видно Поэтому это очень плохой как бы, знак на рынок Видим давление... Колоссальная, но все же какой-то отскок, глобальный рост э, мы можем увидеть. И как минимум я его вижу где-то в район 37-38 тысяч, а может даже и до 40 в моменте. И там уже я готов пересмотреть свои позиции и закрыть и выйти полностью. Потому что еще с предыдущего видео у меня в позициях в портфеле ничего не изменилось. 50% это везде и 50% в альткоинах. Вы видите, в каких у вас есть все на экране 30 процентов закупки лимитные ордерами у меня стоит если биткоин идет ниже 25 тысяч вот тогда у меня еще 30 процентов как бы будет покупки по альтам но туда биткоин пока не прошел и это еще один из факторов который меня напрягает и не нравится то что во- первых мы обратно импульсивно очень резко пробили вот этот канал что не так хорошо, если бы, как бы мы подходили к нему там постепенно да, и потом был бы пробой. Но а то опять импульсивно и можем здесь потоптаться -под и вернуться опять либо в канал, либо сейчас еще вниз, тут лонгистов еще выбить. Ну и не дает покоя то, что мы не сделали перелой да, вот этого минимума этого года там 26 чем-то тысяч и очень часто что нас могут здесь ванги заменить и потом еще сделать вот такой перелой и потом уже рост поэтому вот эта ситуация немножко напрягает но как я действую раньше я действовал и терял очень много и энергии силы и денег когда вот видите вот такой фленд всем видно что есть там верхняя граница условно вот 31 тысяча и нижняя 28 и я всегда вот там брал на споте на фьючерсах есть надежда на пробой, к примеру, подходит, да, там третий раз. Мы берем, набираем позицию, сейчас будет пробой. Пробоя нету и мы идем к нижней границе. И здесь у вас уже страх, паника, вот как я делал. Я начинал либо посередине канала, либо уже в конце канала начинал продавать, потому что нет, все, все-таки мы идем обновлять дно, еще ниже упадем. Я сейчас лучше выйду в такой-то минус. И потерплю без убыток, но зато закуплюсь еще ниже, подешевле. И вот так можно сделать там 4-5 раз и потерять свои деньги. Потому что, видите, вниз мы не пошли, начали отрастать. И вы уже продались по низшей цене, чем она вернулась там, условно, через пару дней. Видите, опять подошло. И здесь вы опять либо покупать, но ну, это точно будет пробой, да? Вы опять берете, покупаете и опять вас уводят вниз. И вы там не знаете, либо продаете, потому что все уже падает. То есть опять вас нагинает. И вот в таком флейте, э, вот боты там, вот манипулятор, это как пауки. Они ходят вот так просто и собирают ваши деньги. Поэтому здесь вообще не нужно дергаться. Ну, в таком как бы диапазоне если фьючерсами там торговать ну это вообще минимальные короткие стопы должны быть от границы до границы да то есть здесь шорт внизу там лонг все это если фьючерсами говорим то есть внутридневная какая-то торговля там два дня максимум если вы набираете спот выберите ну все вот я здесь когда взял вторые ордера закупился все у меня есть там на споте какие-то монеты, они лежат, видите, я не реагирую. То есть представьте, я себя реагировал, там условно, берем дот и он 10 долларов, там 7 долларов, 10 долларов, 7 долларов, 8, 9 долларов. И постоянно вот это дергается. Вот средняя цена у меня получилась дота по 9 долларов. Все, я ее держу. Падает еще ниже, там на 6-5 долларов, я докупаю еще. Если еще и последний там закуп и все, ждем роста. То есть 3-4 ордера, там, 2 ордера, по возможности лучше хорошо усредниться. Но я рекомендую усредняться где-то, вот если вы купили дот по 20, то усредняйтесь по 10, чтобы еще 50% было падение. И тогда по 10 долларов вы дота купите в два раза больше на ту же сумму, которую вы затратили до этого. И средняя цена у вас уже получится хорошая. Поэтому лучше таким усреднением, но э, с очень сильным отклонением цены. А вот в этом диапазоне там, играться в районе 2-3 долларов на том же доте, к примеру, нет смысла. Или 3000 долларов на биткоине. Каренца биткоин 31 тысяча или 28. Ну, если вы долго там планируете инвест часть. Фьючерсы, да. Но на споте вот, купить и с надеждой продать. Потому что вот э, не часть портфеля да, люди набирают, И как я всегда думал. А вот на котлет, вот видите, ну, условно я вижу дно, должен быть отскок, должен быть рост. И вот если у вас там 10 тысяч долларов, вы закупили там 2-3 монеты на десятку, да? Думаете, сейчас будет рост, там продам, сделаю x2 и потом на дне закуплюсь. А оно идет вниз, вы видите уже просадку минус там 10%. Вы берете, продаете, из 10 тысяч у вас уже 9 тысяч, а дна таки нет. И вот видите, опять сейчас выход наверх и уже без вас может быть этот рост. Либо же вы сейчас уже на этом росте опять залетаете, а мы сейчас вернемся или еще хуже, пойдем обновлять лаи. Поэтому вот это дергание, купил, продал, там дешевле найти цену, ну это вообще не работает. То есть так манипулятор просто на рынке отнимает ваши деньги. Если вы сделали конкретную покупку, вот мне и сидите, особенно если вы на споте. Просто сразу сделайте это по стратегии. Не ведитесь ни на рост, ни на падение. Вы должны конкретно выбрать какую-то криптовалюту, взяли ее, э, расписали себе, по какой цене вы хотели бы купить, что-то купили по рынку, какую-то часть купили на просадке и докупили там последнюю покупку по конечной цене, если рынок дал такую возможность. Если не дал, э, идет рост, не надо заниматься. Пусть растет с тем, что у вас есть в портфеле. Рынок всегда даст возможность закупиться пониже. Если вы думаете, что дна еще не было, то вам дно всегда нарисует и второе, и третье, что мало не покажется. Поэтому, что я вижу? Все-таки э, я рассчитываю на рост 37-38, может даже 40. Э, но меня смущает, я же говорю, очень сильно резкий опять пробой. И меня очень смущает вот этот э, неперебитый лой. Очень часто цена возьмет, пойдет, ну вот опять вот так там потопчется и резко, либо вот за вот этот лой, там 27, либо уже вот так потопчется, типа разворот, либо потом шуранет вот сюда на 26, где-то 25 и потом уже нарисует вот такой рост. Поэтому вот такой сценарий может быть. Потому не надо очень сильно резко сейчас залетать там на котлеты на вот этом росте, что сейчас мы пойдем к 40 сразу. Очень большая вероятность, что пойдем еще вот по такому сценарию. Повторюсь, я ничего не меняю. При достижении биткоина 38-40 тысяч я, скорее всего, всю альту вообще продам и буду, ну, буду смотреть вообще какой рынок, да, какое это будет движение очень сильно резкое или плавное. Там, какие новости, что будет дальше там в мире происходить. Если я увижу, что это просто как бы все факторы подтвердятся, что это обычная коррекция от падения, то лучше я разружусь, выйду 100% USDT и буду ждать уже перелоя там 26 тысяч, может биткоин упадет и ниже 20. Все может быть, поэтому ребята имейте это в виду.